Дорогие друзья, я приветствую вас на канале «Русский язык, поэзия, текст». Подписывайтесь на канал. Я хочу поздравить вас с наступающим 2022 годом. Я желаю вам успешной учебы, Я желаю вам счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний. И я надеюсь, что 2022 год вместе с каналом «Русский язык, поэзия, текст» обогатит вашу речь, и доставит вам много приятных минут. Всего доброго, до новых встреч!